Всем доброго дня и ночи, вы на канале Профинг Хобби. Сегодня сборка лестницы М013У. Данная лестница предназначена для монтажа в загородных домах, двухуровневых квартирах и дачных домиках. Далее на видео сборка. Бюджетное решение для обустройства комфортного выхода на второй этаж. Приемлемая цена и отличные эксплуатационные характеристики отличают эту модель от аналогов в данном товарном сегменте. Быстрый монтаж по простой инструкции. Только натуральные материалы, практичность и высокое качество. Все это лестница М013У. Основные параметры. Размер лестницы в плане 1100 на 550 мм. Высота от пола до пола 3000 мм. Минимальный проем 500 на 550 мм. Подъем ступеней 235 мм. Ширина марша 550 мм. Количество ступеней 12 штук. Толщина ступеней 27 мм. Угол наклона 70 градусов. Наличие подступенков нет. Материал массив сосна.